Всем привет, дорогие друзья! Сво... Так, что-то здесь не так. Вы слышите эту музыку? О нет, как я мог забыть? Сегодня же Хэллоуин. НЕТ! НЕТ! Ладно, продолжим. Спасибо всем тем, кто оставлял положительные комментарии. А сегодня у нас голос Гастера из ролика Некраса. Да, вы просили. И неоднократно. И голос Бэйна из Payday 2. Итак, первый у нас эффект голоса Гастера. И для начала запишем голос. Здесь так темно и одиноко. Скорее всего, меня никто не услышит, но... Мне все равно нечем здесь заняться. Поэтому я расскажу свою историю. Пускай в пустоту. И вот, ну вы удастите. Итак, выделим дорожку. Сдублируем ее. Выделим первую дорожку. Заходим в эффекты. Смена высоты тона. Вводим значение минус 8. Окей. Выделяем вторую дорожку. И повторяем эффект два раза. Теперь выделяем обе дорожки. Заходим в эффекты. Смена высоты тона. И вводим минус 5. Отлично. Опять заходим в эффекты. Реверб. Выбираем первый пресет, нажимаем ОК. OK. Все, теперь можно прослушать. Здесь так темно и одиноко. Скорее всего, меня никто не услышит, но мне все равно нечем здесь заняться. Поэтому я расскажу свою историю. Пускай в пустоту. Итак, теперь у нас голос Бейна. Что бы я ни рассказал о себе, это может быть ложью ради самозащиты. А если я скажу правду, ты все равно не поверишь. Могу сказать одно: мой любимый цвет синий. Итак, после того, как мы записали голос, мы должны выделить дорожку, зайти в эффекты, эквалайзер и построить вот такой график. Нажимаем ОК, и повторяем эффект два раза. Теперь заходим в эквалайзер. При сетах выбираем телефон, нажимаем ОК и повторяем эффект. Теперь заходим в эффекты, эквалайзер.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 А на этом все, с вами был Демократ, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои предложения, чей голос не сделать еще. А на этом все, всем пока. Смотри, у меня есть Кока-Кола, а у тебя нет. Отдай, блядь. Она не твоя. Кожаный мешок. Ты ч шкура? Сюда иди.